Всем привет! Сегодня мы посмотрим не то, что на оптимизацию, а просто сравним э, стоимость операций для вот таких шаблонных функций. Ну то, тут даже фишка не в том, что они шаблоны, а э, проверим стоимость передачи по значению, по ссылке и по указателю. Вот и передавать буду я значение int, то есть объекты типа int, объекты типа std string и объекты типа вектора, вектора intов. Так, и давайте на отключенном, при отключенной оптимизации так, выбираем проект наш и запускаем. И посмотрим, при отключенной оптимизации, передача по значению, по ссылке и по указателю практически скорость одна и та же. По поводу строки, по поводу строки вроде бы по значению э, стоимость немного выше, чем по ссылке и указателю. Но ссылка и указатель на самом деле разницы ну, на физическом уровне никакой нет. Но тем не менее мало ли. Так, теперь давайте включим, включим, включим, включим O1. Ну, то есть видите код, да? То есть по значению по ссылке и по указателю но дело в том что э, оптимизаторы могут напрямую где-то пробросить могут но не всегда короче короче запускаем э, с флагом о 1 самым простым видом оптимизации и что мы видим э, объекты типа int скорость можно сказать одинаковая строка по значению опять-таки скорость выше Ой, меньше скорость, то есть операция более, ну, не то, что более, ну, короче, дороже. С вектора, в принципе, скорость одинаковая. Вот. О2 включим и О3, и все. Так, очистилась, нет? Нет. Запускаем. Ну, при по нулям это означает, что оптимизатор посмотрел этот код нигде не используется и он вообще из бинарника выпилил. Смотрите, опять-таки по, по по по строкам по значению дороже по ссылке указатель одинаковый. Здесь у нас вот здесь у нас при O2 уже немного операция дороже, да, по значению, чем по ссылке. Ну и давайте O3 запустим. И все. Ну, я думаю, вы и так знали, что лучше передавать по ссылке. Ну или по указателю. Потому что операции... Потому что не происходит никаких копирований. Вот. Ну, это дополнительная просто проверка. Ну и смотрите, о 3 да. Здесь в два раза скорость выше. Вот, если мы по ссылке передаем. А вот с вектором скорость одна и та же. Но, скорее всего, здесь просто, просто, просто было перемещение. Соответственно, можно, конечно же, изменить коды, постараться так, чтобы оптимизатор не делал перемещение, а копирования. И тогда вы все увидите. В данном случае он увидел, что, по ходу нигде ничего не меняется. Взял, встроил прямо сюда или, возможно... Или, возможно, даже прям вот сюда, и, возможно, даже прям вот сюда встроил э, вот это все. К примеру. Оптимизатор вполне мог это определить. Соответственно, его нужно запутать. Я иногда стараюсь его запутывать, но не всегда. Здесь уже лень было его запутывать, чтобы он не делал таких оптимизаций. Вот, ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.